Привет, посетители психушки Немиркин! Вам когда-нибудь говорили, что вы застенчивы, но в глубине души вы знаете, что это не так? Может быть, вы временами немного молчаливы, и вам просто не нравится светская беседа, или, может быть, вам трудно общаться с некоторыми людьми, но это не значит, что вы боитесь общения. Что же, вместо того, чтобы быть застенчивым, вы можете просто быть интровертом все это время? Вот шесть признаков того, что вы на самом деле интроверт, а не застенчивый. Во-первых, вам трудно найти людей, с которыми вы общаетесь. Вам трудно общаться с новыми людьми? Возможно, есть не так много людей, с которыми вам интересно познакомиться, поэтому вы не уверены, о чем говорить. Интровертам может потребоваться некоторое время, чтобы освоиться с кем-то новым, в то время как экстраверты черпают энергию, знакомясь с новыми людьми и общаясь. Интроверты не заряжаются энергией таким образом. Им часто может понадобиться некоторое время побыть в одиночестве, чтобы зарядиться энергией. Часто у интровертов, если они не заинтригованы кем-то или не заинтересованы в нем, они не будут вкладывать в него слишком много энергии. Это происходит только тогда, когда они постепенно узнают их и чувствуют связь, что они действительно хотят проводить больше времени в общении. Во-вторых, когда вы действительно общаетесь с кем-то, вы довольно общительны с ним. Итак, что происходит, когда вы все-таки связываетесь с кем-то? Несмотря на то, что другие называют вас застенчивым, вы все равно любите общаться, если это происходит с вашими близкими друзьями. Если у вас установилась связь с другом, вы можете обнаружить, что приглашаете его потусоваться, а не отправляетесь на переполненную вечеринку, но вам определенно не нужно презирать общение. Вы просто предпочитаете побыть наедине в эти спокойные моменты с несколькими вашими близкими друзьями. Номер три. Люди описывают ваши разговоры как напряженные. Итак, вы на собрании, когда решаете поднять экзистенциальные вопросы, над которыми размышляли всю неделю, или может быть просто более глубокую тему, чем другие привыкли обсуждать небрежно. Но все просто смотрят на тебя, чувствуя себя немного неуютно. Некоторые могут присоединиться к интересной теме, в то время как другие описывают ваши разговоры как интенсивные. Как интроверт, вы временами становитесь настоящим философом. Вы получаете удовольствие от глубоких бесед или обсуждения интригующей книги, которую только что прочитали. Вы также не возражаете против веселых дебатов время от времени, если это не светская беседа. Ты молодец. Номер четыре. Ваша энергия истощается, когда вы слишком долго находитесь в толпе. Как вы набираетесь энергии? Выходите ли вы из дома, чтобы познакомиться с новыми людьми? Или остаетесь дома с хорошей книгой и чашкой кофе, чтобы зарядиться энергией? Интровертам часто нравится проводить время в одиночестве, а не в обществе. Им по-прежнему нравится общаться, но часто они предпочитают оставаться дома, а не выходить на улицу. После рабочего дня или после многолюдного мероприятия они могут чувствовать себя опустошенными, в переполненных комнатах и шумных местах может просто отнять у них всю энергию. Таким образом, день в одиночестве даст им некоторое время, чтобы зарядиться энергией на весь оставшийся день. Номер пять. Вы не любитель светской беседы. Итак, мы упоминали, что интроверты любят интересные беседы, которые часто носят философский или эмоциональный характер. Но упоминали ли мы об их отвращении к светской беседе? Им не нужно испытывать к этому ненависть, но им определенно не нравится начинать это. Если вам трудно вести светскую беседу или вы не уверены, что сказать, инициируя этот тип разговора, то, возможно, вы просто интроверт. Светская беседа с вами может показаться просто фальшивой или вынужденной, поэтому вы предпочитаете обойтись без нее. Ты молчишь не потому, что стесняешься, ты просто берешь свою энергию для более интересных бесед. И номер 6. Ваш разум постоянно ведет внутренний монолог, и вы часто отвлекаетесь. Легко ли вы отвлекаетесь? Ваш разум всегда занят внутренним монологом. Или, может быть, вы погружаетесь в свое воображение? Когда вы находитесь на публике, шум и хаос в определенных местах могут отвлекать некоторых интровертов. Поскольку они не всегда любят начинать разговор с кем-то, с кем они не чувствуют связи, они могут просто развлекать себя своими мыслями. Это может быть одной из причин, по которой вас часто называют тихоней. Вы просто все время думаете и заняты своими мыслями. Иногда они развлекают, иногда вы запускаете сценарии. Это также может немного отвлекать, если вы на занятиях. Но, эй, если вы стоите в очереди за суши во время обеда и вам больше нечем заняться, отключитесь. Ах, воображение! Итак, вы интроверт или считаете себя застенчивым? Имеете ли вы отношение к какому-либо из этих пунктов? Или вы экстраверт, который пришел сюда ради развлечения? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Мы хотели бы услышать мнение наших фанатов. Мы надеемся, что вам понравилось это видео.